Вы в сетевом маркетинге, вы можете делать то, что вы делаете лучше всего, верно? Вы можете делать что-то, что весьма просто. Вы можете найти продукт или услугу, который вам нравится. То, что вы понимаете, что имеет общую целостность, отличную организацию. Вы можете присоединиться, и вам не надо беспокоиться о всей этой цепочке поставок. Вам не надо беспокоиться о бухгалтерии. Не надо переживать о всех этих элементах, которые действительно двигают этот бизнес. Когда люди начинают свой бизнес, есть причина, почему в первый год 50% из них уходят. Через 5 лет 80% уходят. Через 10 лет 96% всех бизнесов рушатся. 4% работают. И это не значит, что они в прибыли, это значит, что они все еще держатся. Ты проходил это, верно? Нет, я имею в виду, оглянись. Помнишь Lehman Brothers, они были на плаву целое столетие, и сделали триллион долларов в бизнесе и потом просто ушли. Так что это настолько сложно, и люди не знают, что когда они начинают свой бизнес, почему так много терпят неудачу. Потому что они заявляют, я знаю, что я делаю, я отличный продавец, я заставлю эту компанию двигаться, и они понимают, что есть много других механизмов. Или я лучший программист, я могу написать программный код лучше, чем кто-либо. Возможно, это правда, но бизнес гораздо сложнее, чем это. Так что сетевой маркетинг позволяет любому, кто любит продукт или услугу, есть люди, с которыми не хотят поделиться этим, которые не знают об этом, что позволяет им расширяться. Другая вещь, что действительно работает, потому что все остальное делается для вас. Вы можете сосредоточить все свои силы на том, что важнее всего. И если вы посмотрите на любой бизнес, я всем это говорю, Питер Друкер говорил, существует всего лишь две вещи – это инновации и маркетинг. Это и есть работа человека в сетевом маркетинге. Вы торгуете, вы продаете, вы объединяетесь, вы делитесь, вы осуществляете это влияние и инновации. вы хотите внедрять эти инновации и развивать себя. Вы хотите стать лучше, улучшить свои навыки в качестве лидера, свои навыки влияния, навыки, чтобы тренировать людей, управлять людьми. У вас есть этот невероятный партнер сетевой маркетинг, с которым вы работаете, что дает вам возможность сосредоточиться только на важнейших навыках.